Предварительно. В целом ситуация такая. Сверху делали люстру, и там нужно был суперклей, и вот результат вот такой красивый. Я специально протер, сделал влажным, чтобы было видно вся красота, весь масштаб проблемы. Вот это вот пятна, которые пытались вытереть, которые не пытались. То есть не пытайтесь в следующий раз, не пытайтесь вытереть пятна. Вот такой вот. Сейчас привезут демиксил, и мы попробуем все это дело удалить. Привезли чудное средство демиксид. Сейчас наносим, вот такая маслянистая субстанция, наносим на, пробовали на салфетку вообще бесполезно, поэтому наносим прямо на ламинат и пытаемся тереть. Процесс длительный, прям капец какой длительный. Потихонечку, потихонечку что-то отходит, Пластиковым скребком как-то снимается, ногтем снимается, остальным боимся. Сейчас сделали компресс, вот налив, распределив средство аккуратно по поверхности, сделали компресс. Скребок вот такой пластиковый, как-то он работает, он мягенький, он сам по себе как бы стирается, ламинат не повреждает. Ну вот примерно вот такой вот, ждем 10 минут компресса, посмотрим, что с этого получится. Полежала под компрессом в большом количестве, как это называется, димексида суперклей. Сейчас пробуем. Он стал похоже на слизь какую-то, но не весь. Да, попробуем все-таки вот чем-то снять. Чем-нибудь. Кстати, ребят, вот такой скребок. Он не подходит, потому что ламинат не идеально ровный. Не. Не берет? Не, ну так что-то частично. Пробуй вот этим. Ну вроде меньше стоит. Попробуй, Попробуй это фигней поцарапать. Нет, он не берет вообще. Да, на месте. Надо да, пробовать. Пластиковый скребок не подходит. Не, ну оно, вот видишь, оно раз, раз это. Клей размяк, однозначно да. размяк. Сейчас мы... Ну его просто много, реально много. То есть он тут в таком количестве, что... Попробуйте его смыть, потому что есть и опять компрессор. То есть компрессор, в принципе, в принципе, компрессор работает. Остались как больше смотришь, ореолы Центральная часть ушла, остались ореолы пятен Сейчас мы с ними еще тут поковыряемся И посмотрим Самое печальное, что Димекси доставляет такую масляную пленку И честно сказать нифига не видно, что с там на самом деле То есть скорее всего он поврежден уже механическим воздействием скрипка Или лезвия от ножа, но мы это увидим только когда все это смоем вот у нас полежал. Да, стало легче все это дело царапать, но не идеально. То есть как-то он уходит, этот суперклей. Но с помощью скребка и такой-то матери быстрее. Потому что пластик все-таки как-то слабенько. Но после компресса стало легче. Да, он стал мягче, но и не идеально. Пока такие результаты. Вот примерно вот такие. Подождем. Уголком падам браш. Он попадает в структуру самого ламината и потихоньку убирает этот клей. Тоже, конечно, не идеально, но, по крайней мере, безопасно и не повреждает точно поверхность. Ну, слушайте, оно уже как-то повеселее. Вот это место, где был компресс, то есть, сильно меньше клея. Конечно, работы с ним полно, но, тем не менее, это лучше, чем ламинат перестилать. Вот, ну, пробуем, пробуем, идем дальше.